Расплошной пол поговорили. Михаил Туревич, сколько лет? Почему шиншила, а не серебро? Интересный вопрос, спасибо. Да, не знаю, как так пришло. У нас с ней взаимно, да, то есть. Вот, ну, во-первых, с Малечку. Э, на Урале я жил, когда, да, то есть, вот и, э, у нас дядя мой держал кроликов. И с Малечку я привык, у него были как раз вот советская шиншила, из них он шил шапки, варежки, шубы, мы это все носили, и за кроликом траву носили, и он первых мне этих кроликов тоже подарил, тоже советская шиншила, которые у нас появились, и за которыми стал уже я лично сам ухаживать. Э, вот, то есть это вот такие вот, э, скажем так, ностальгические, приятные воспоминания детства, да, когда на них смотришь, когда их гладишь, Просто на них смотришь, да, вспоминаешь вот детство свое. Мне приятно. И они сами по себе мне, в принципе, они нравятся. Кто-то говорит, что они агрессивны. Я не знаю. Они у меня в флегматике. Вот ко мне людей очень много ходит сюда. Они вот как они вот так вот лежат все, да, у себя. Вот они так и лежат. Им пофигу, и на хвост наступи. Да, она ничего никаких не предприятий, в отличие от других я держал много всяких пород, и белых великанов, и серебристых, и даже рексов держал, и, и немецких пестрых, господи, что так и не было, вот сумасшедшие, один другого сумасшедшие, по разным причинам мы расстались, а вот советская шиншилла, она меня не разочаровывала ни разу, вот поэтому у нас не такая взаимная любовь, и, вот, и мы с ней живем и радуем друг друга, вот не знаю, ответил я на ваш вопрос. Хотя по параметрам, в принципе, я, я прекрасно понимаю и верю. Значит, у Алексея Алексеевича, да, Цветков, про которого сегодня мы вспоминали, не к ночи помянутые, Царство Небесное, у него были серебро, он держал серебро. Вот, и он, он вел строгий учет всему. Вот, у него есть книга «Кролик в бизнесе», так называется книжечка это вот на ферме фермеру, или просто загуглите, найдете ее, проездил эту книжечку почитать, и у него там огромное количество статистики, которую он вел там много лет по привесам и так далее, и, конечно же, привесы, они, я так понимаю, что где-то процентов на 10, они, может быть, до 10%, процентов, они советская шаншила уступит по мясу в четырехмесячном возрасте, но я забиваю в трехмесячном, месячном в 3 -месячном серебро не дотягивает до советской шиншилы вот, есть калифорнийцы еще тоже могут с ними тягаться, примерно одинаковые показатели вот у этих кроликов э -э вот, ну вот я потому что вот люблю этих, поэтому с ними мы живем, и дружим вот а Сергей Лупалов бесплодный самец в хозяйстве, по Михайлову это находка, он меня назвал провокатором, да, конечно же, я значит, читал эту тему, значит, Михайлов, Михайлов, значит, и Игорь Николаевич.